Казанский федеральный почтил визитом вице-президент немецкого научно-исследовательского сообщества DFG, профессор Института теории систем и автоматизированных систем управления Университета Штутгарта господин Франк Альгевер. Целью встречи стало знакомство с научно-исследовательской деятельностью Казанского университета и рассмотрение подробностей участия представителей Казанского федерального в программе DFG. Встречу с Франком Альгевером провели директора институтов и ректор Фульжат Гафуров. Прежде чем речь пошла о проектах университета, глава вуза представил гостю ознакомительную презентацию о деятельности Казанского федерального. Что представляет сегодня научно-образовательная структура нашего университета? Мы э, имеем э, два филиала в набережных Челнах и в Елабуке. Э, значит, это территории, э, где сегодня... Э, эти территории сегодня рассматриваются как территория роста для экономики э, нашего региона. Это территория, где э, локализуется Достаточно большая промышленность. Немецкое научно-исследовательское общество DFG является центральной действующей на принципах самоуправления организацией германской науки, главной задачей которого является финансирование научных исследований при университетах и государственных научно-исследовательских институтах. Отбор лучших проектов осуществляется на конкурсной основе. Заслушав доклад Ильшата Гафурова, Франк Альгевер поделился с присутствующими впечатлениями. Сотрудничество с Россией и СНГ рассматривается в DFG как важнейший приоритет. Основные задачи представительства заключаются в том, чтобы содействовать ученым и научным организациям в вопросах научного сотрудничества. Мы хотели бы быть стратегическим партнером и выражаем свою заинтересованность в расширении научного сотрудничества с Казанским университетом. Далее участники встречи обсудили работу немецкого научно-исследовательского сообщества и поддержку им исследовательских проектов во всех областях знаний. Научное превосходство, поддержка молодых ученых, междисциплинарность и международность стали основными темами беседы. Адель Шамилова, Владимир Нелюбин, Универньюз.